Вот такая красота можно сказать на театральной площади почти вот рядом такой небольшой кусочек света этот ближе к московской когда В живую, конечно, лучше видно, чем здесь. Но и это тоже хорошо. Очень красиво.